Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу обновленный скрипт от MadLets. Вот. Скорее всего, вы уже его сто раз могли видеть. Этому скрипту больше двух лет, если не ошибаюсь. Вот. Но сейчас его получается обновили и все функции в нем работают. Для этого нам потребуется чит. Ссылочка на него будет в описании. Будут использовать свой личный чит. Вот. Также здесь недавно вышло обновление. Получается в скрипт хабе появились иконки, то есть не просто название скрипта, а иконки. То есть вы нажимаете на иконку и у вас активируется скрипт. А потом в fast командах добавлен клик ТП, потом изменен батус, он стал лучше и НОУКЛИП тоже стал лучше. Вот. также вкладочка с настройками появилась, вот здесь вот шестеренке. А здесь появился kill roblox и reinstall roblox. То есть переустановить Roblox и а, либо убить Roblox. Вот. А, также тут работает автоинжект. Нажимаем с вами инжект. Ждем, пока у нас загрузит. Так, все отлично. Мы заинжектились. Теперь заходим в скрипт хаб. Нажимаем myTity. Так, все, скрипт активировался, как видите, все работает отлично. Так, давайте выходим. Кстати, тут недавно было обновление в ICT, все изменили. Вот, я еще пока что не привык, куда нужно бежать, чтобы убежать. Вот, ну, в принципе, чит нам поможет. Так, давайте сделаем скорость сразу быстрее, а, чтобы мы быстрее бегали. И отключим ноуклип. No так, ноуклип, no как видите, работает. Я прохожу сквозь темы. Отлично. Так, ладно, давайте здесь остановимся. И... Включим флай. Так, как видите, флай тоже работает. Все отлично. И, кстати, этот флай одновременно и на машине, и на просто персонажа работает. То есть, если вы будете в машине и нажмете F, машина тоже будет. Вот, Все, в принципе, рабочее. SP это получается... Мы будем видеть, где находятся а, другие игроки. Но что-то, по-моему, не сработало. Давайте сейчас еще раз включим. До базы нашей долетим. Так, все отлично. Так и почему-то я никого-то не вижу. Ну ладно, в принципе не суть. Я думаю, он особо не важен. А второй, конечно же, не будет работать, потому что для второго есть другой скрипт. Антирепорт. Мы получается становимся а, наполовину невидимым, то есть у нас пропадает название и наш скрипт, который стоит на персонаже а Также авто XP авто-арест я не буду проверять. Ну, в принципе, можете сами проверить, это нужно будет заходить за полицейском. А, Супер-панч, это супер-удар у нас. А Валкон-вотер, это получается бегать по воде, если не ошибаюсь. Так, давайте попробуем. А, как видите, сейчас я просто плыву. Включаем Walk and water Так, Понятно. Мне, походу, нужно сначала находиться не в воде. Так, давайте выбежим тогда. Так, включаем. И, как видите, все работает. Отлично, можно перебегать просто по воде. Вот. Иногда, конечно, стопят, но не всегда. Пока нас распризит. Так. И идем теперь дальше. А, смотрите, получается, есть килл криминал. То есть, убить прессионер, uh, то есть uh, бандитов, криминал. Вот. Потом убить полицейских, убить героев и убить виллианцев. Uh, это, по-моему, злодей, если не ошибаюсь. Вот. Так. Срежу uh, remove лазер. Нажимаем, и получается все лазеры, которые есть, там, допустим, в банке, uh, либо там ювелирки, они должны пропасть. Давайте, в принципе, мы с вами сейчас это и проверим. Сейчас давайте мы добежим с вами до ювелирки. Так, давайте включим ноу-клип. No и вот здесь зайдем. Так, что они пока что не убрались. Так, отключаем ноу-клип. No и еще раз, э, remove лазер. Ну-ка, нанесет урон? Да, нанес. Ну почему-то не убирается, Ну ладно. Может быть там где-то другие лазеры убираются. Ну, в принципе, не суть. Также можно зайти, получается, за преступника, за полицейского и за героя. Вот, не нажимаю, получается, на телефон. Так, телепорты. Так, ну клип у меня работает. Давайте выключим. Все, готово. Так, там полицейский, убегаем. А, первый телепорт это получается. А, можно тпхнуться на банк. Так, я умер почему-то, очень странно. Также можно тпхнуться на криминальную базу. Так, давайте, в принципе, это и сделаем. Так, я уже тут, оказывается. А также на полицейскую базу можно тпхнуться. Так, давайте я антирепорт включу. Все, готово. Ну, как видите, все, в принципе, работает. Отлично. А вторые телепорты это у нас уже в основном идут на ограбление. Так, Gun Store Out, это получается у нас магазин оружия. Как видите, он тоже тпхается, все работает. Так, ну, в принципе, а, также можно получается телепортироваться к игроку. А, GIF items, получается, можно получить разные предметы. А, также можно получить мобильный гараж. Это получается, мне нужно сейчас сидеть в машине. Давайте возьмем машину. Так, все готово. Садимся сейчас за руль. Так и а, Gif Mobile Garage нажимаем. И где он у нас тут? Shop. Вот, да. Вот он мобильный гараж. Все работает, как видите. Можно себе а, купить какой-нибудь там скин или улучшить езду там машину. Ну вы поняли. Так, следующая, гиф эмоции. Можно получить эмоции, получается. Так, давайте сейчас покажу, какие у меня эмоции есть. А, вот, получается, все эмоции. Нажимаем а, гиф эмоции. Так, давайте полностью перезайдем. Еще раз гиф эмоции нажмем. Вот, как видите, все заработало. Я теперь могу вниз встать. Все отлично. А, гиф радио, можно получить радио, получается. Вот, можно получить джитпак, а потом можно получить кей карты получается, при убийстве полицейского, которая дается. А, вот это я не знаю, что это за функция, но давайте нажмем. Так, меня куда-то тпхает. Так, и что я сейчас возьму? Так, ага. Я куда-то в небо тпхаюсь, ладно. В принципе, не суть, давайте сделаем лес. И сейчас опять включим антирепор. Так, все готово. А, следующие функции. А, Gift-карт, ну, в принципе, она работает. Вот, не буду показывать. А, gif Получается получить нож. Мы тпхаемся. Как видите, я прям к ножу тпхнулся, я его подобрал и лечу на место. А, также можно получить баттон Это у нас что? А, давайте посмотрим. А, все, я понял, это вот у нас дубинка. А, потом можно получить лазер блейд. Давайте, в принципе, получим. Так, мы взяли какой-то ключ. Он куда-то тп-хается. Так, тп-хается обратно. И. Ага. Ключ получается сдался, а лазер нет. Нужно, походу, самому убежать за ним. Ну ладно. А, give grain а гранат, все понял. Это получается у нас граната. Гиф, а, TR газ. Получается взять а, газовую гранату. Вот. Так, но клип давайте выключим. Так, но почему-то до сих пор работает. Ну ладно, не суть. А, ну, в принципе, тут все. А, остальное идет gif по оружию. Все понятно. А, 10x а, патроны. И 10x урон. Вот, это тоже все работает. Также 10x урон на героя. То есть, если вы играете за героя, вы сможете uh, 10-ю урон наносить. 10 раз больше. Суперкар. Uh, Не помню, что это функция дают. Суперфлайер. Uh, получается, вы будете быстрее в летать на машине. Инфинити нитра У вас будет бесконечная нитро. cover мод. Это получается, uh, у вас машина не будет а, наезжать на какие-либо препятствия, то есть, допустим, впереди там препятствия в виде бордюра, а, То есть там в впереди бордюры, допустим. Вот, и вы с легкостью его проедете. Inlook everyone car Эта функция получается открывается и машины. Ну, поблизости у меня машин нету, так что не смогу показать. Вот, ну, в принципе, на этом все. Вот. А, Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Айзбан. Всем удачи и пока.